Асхат, Здравствуйте. Асхат, вы возглавляете компанию, которая управляет крупнейшими спортивными объектами столицы, и поэтому мы бы хотели с вами поговорить сегодня о вопросах безопасности на спортивных объектах. Вот скажите, спорт, большой спорт особенно, он сопряжен с большими нагрузками, а это в свою очередь большие риски для здоровья и состояния опасных для жизни. Скажите, пожалуйста, как этот вопрос? Как вопрос безопасности и оказания первой домедицинской помощи организован на ваших объектах? Ну, во-первых, здесь нужно понимать, что на трех объектах, которые мы им управляем, очень большое скопление людей и очень большое количество пользователей этих объектов. То есть это касается не только профессиональных спортсменов, есть и любители а также есть население, которое пользуется услугами этих объектов. То есть есть фитнес, есть бассейн, есть массовое катание и так далее. И не разделяя эти группы пользователей, у нас на объектах есть строго регламентируемые правила безопасности, в том числе и пользование услугами, чтобы это ни было бассейны, фитнесы, будь то человек, находящийся на льду, есть определенные правила. Во-первых, мы просим а, посетителей, чтобы они проходили медицинское обследование перед тем, как они будут получать а, физические нагрузки. Вот. А что касается с нашей стороны обеспечения, ну, на каждом объекте у нас а, есть медицинские работники, которые в случае а, каких-то происшествий оказывают первую медицинскую помощь. Вот. А, помимо этого... Это во время тренировочного процесса. Во время проведения массовых мероприятий, игр, когда большое количество скоплений, а в обязательном порядке, в соответствии с законодательным требованием, присутствует карета скорой помощи. Вот. Поэтому одно из наших... Обязательств это обеспечение безопасности не только чрезвычайных, не только эксплуатационных, но и безопасности пользователей объектов. Скажите, а есть ли у вас на объектах э, стационарный автоматический наружный дефибриллятор? Устройство для оказания скорой реанимации до приезда кореньского? Да, безусловно, у нас э, дефибрилляторы они установлены на объектах для случая остановки сердца, для оказания первой медицинской помощи до. До прибытия кареты скорой помощи медики у нас проходят обучение. Также у нас оказание первой медицинской помощи сотрудники проходят. Мы периодически проводим обучение, в том числе с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. Также инструкции проходят у нас сотрудники. Ну, повтор, буду повторяться, конечно, но первая медицинская помощь оказание она присутствует. И оборудование это у нас есть да, в наличии. Спад, а были случаи, когда эти наружные приляторы пригодились, то есть им, и, ими пришлось воспользоваться? А, нет, к счастью, к счастью, таких случаев не было. А, надеюсь, не будет. Вот. Но поднятый вами вопрос, я думаю, он, стоит на это обратить еще раз внимание. А, периодически проводить именно а, учения с использованием данного оборудования. Я думаю, это будет вполне да, практично. И, важно, да. Особенно в свете растущей тенденции сердечно-сосудистых заболеваний. Совершенно верно. В период мы должны как-то уметь mm -hmm. управлять этими процессами. Я очень радостно, что вы также с пониманием относитесь к этому процессу. Давайте последний заключительный такой общего плана вопрос. В целом, как вы оцениваете, как вы относитесь? Важности и вопроса оказали первым домецем. Которые... Ну, мы же говорим сейчас о жизни э, людей, о том, что при каких-то ситуациях экстренных речь идет о спасении жизни. Поэтому, я думаю, э, любой сознательный гражданин должен это уметь. Э, я думаю, что этому в обязательном порядке, ну как оно сейчас есть э, в школах, в университетах. Этому обучают, я думаю, нужно этому вниманию уделить особое. И при... я думаю, необходимо это еще и вести во всех организациях. Там, где особенно массовое скопление людей. То есть каждый сотрудник, который работает, там, который ежедневно находится на подобных объектах, должен уметь оказать первую медицинскую помощь. Я думаю, это вполне естественно, потому что речь о спасении жизни, она... Обеспечение спасения жизни, оно, конечно, должно стоять в приоритете. Отлично, спасибо большое за ваше время. И... Вам спасибо.